Куда мне ложку, друзья, при и спасуть. Положи-ка я в себе на коленку. На мою лысу, друзья. Как моя голова, башка под шапкой. Кстати, не видно под, под этой шапкой. Но она такая для меня лысая, как эта коленка. Ну а -а -а. моя башка. Давайте попробуем. А -а -а -а. Нам не корешки, а вешки. Ноги друзья? Очень вкусный торт, надо весь перемарнуть, я хочу эту ложку здесь пробовать, такой вот, друзья, торт, я не буду сегодня его себе в лицо там Пачках, видите, я этой ложки. я не знаю, протянусь, это тему, сейчас у меня нет. Друзья, знаете, торт немного суховатый.